Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Empire and Galactic Survival. Давно меня не было в этом замечательном космическом симуляторе, и вот, наконец-таки, я здесь, и в данном видео готов тебе продемонстрировать, что же мне удалось построить за кадром, и как же мне удалось... Развиться С момента выпуска первой серии по этой игре на моем канале Все ты сможешь найти в плейлистах, все есть В первую очередь я, конечно же, решил сменить место своего постоянного пребывания Помнишь, я в прошлой серии жил на болотах А теперь я перенес свою базу вот в это вот замечательнейшее живописное а, место Прям-таки на берегу вот такого вот обалденного а, озера Ну, когда наступит свет, тогда получится разглядеть его гораздо лучше детальнее здесь находится а, пока что самая святая святых это моя база добро пожаловать так ну что у меня здесь имеется а, типичный набор обычного выживальщика в этой игре это у нас естественно холодильник чтобы пожрать плита чтобы приготовить далее мы поставили ящиков несколько а, штук плюс у меня стоит уже самый такой ну я не знаю максимально ли это конструктор или же а, нет, ну вот такой вот а, простой конструктор, да, расширенный, как его можно назвать Который позволяет мне а, крафтить все необходимое для постройки всего необходимого, наверное, можно и так сказать Здесь также у меня стоит камера а, клонирования Это в случае, если я где-то помру, я возр возрождение мое будет именно здесь Кроваточка стоит, чтобы можно было поспать Шкафчик для брони, а, дополнительный шкаф с амуницией и с различным хламом а, кстати, тут у меня заряды для бура тоже имеются, надо бы их забрать. Такое у вот скромное жилище, без всяких там изы изысков, без всяких там излишеств, Мне пока что для начального старта выживания этого вполне а, хватает. Пойдем, выйдем на улицу, я покажу. Да, у нас тут уже рассвело, я тебе продемонстрирую, какая у меня здесь периферия. Конечно же, для работы всей моей базы потребуется большое количество электроэнергии, которую вырабатывают вот эти вот солнечные панельки. Кто там кричит? Динозавры! Алло, вы что тут шумите? Хорош шуметь. Блин, без вас и так тошно. Развелась тут куча динозавров да, в окрестностях. Это у нас пара паразавры у нас тут ходят. А, я так понимаю, бесплатное халявное мясцо. Но у меня, в принципе, с продукцией нормально все, поэтому я не буду а, лишать жизни этих милых созданий. Вот, ребятки, солнце встает. Мои солнечные батарейки, солнечные панельки постепенно просыпаются, вот такие вот большие я здесь пиндюрил, чтобы у меня электричество шло нормально на мою базу ведь оно у меня и тратится там тоже достаточно а, нормально и вот здесь вот парочка небольших также у меня здесь имеются вот такие вот конденсаторы но ну, эти солнечные панели это в основном пассивная система питания, как то наверное знаешь что они ночью у нас не работают и пришлось мне построить еще активную систему питания с помощью генератора который работает у нас на топливе, давай посмотрим сейчас сколько же топлива у нас а в генераторе в нашем осталось Подходим к топливному баку, смотрим Всего лишь 6%? Да ну нафиг Скоро моя база так загнется А нам еще нужно очень много всего производить Значит пойдем мы с тобой добудем а, Топливных ячеек, наверное штук 20 Мне пока что хватит, я уже специально Вот накрафтил, как ты видишь, да, заказал а, Идем заправлять наш С тобой генератор, иначе у нас скоро энергия то вообще закончится Да, вот там вот болванка, видишь, стоит, крутит Энергия закончится, это не очень хорошо, поэтому берем вот эти вот 20 топливных ячеек прометиевых и ставим вот э, сюда. Этот же самый прометий э, очень удобно добывать вот там вот на дне вот этого озера. Собственно, поэтому я здесь и поселился, чтобы мне недалеко было бегать за этим прометием. А вот такая вот генераторная установочка у меня стоит здесь на малом генераторе. Мне пока что его вполне достаточно. Так, ну что ж, идем дальше. Вот мы первый крафт. Который, да, немножко отличается от того, что ты видел в первом видео, я его немножко модернизировал, поставил сюда бур, поставил сюда, естественно, турельку, чтобы отстреливаться от всяких нехороших, так сказать, персонажей. Ну и, в принципе, это у меня такая достаточно первая рабочая лошадка хорошая, которая позволяет мне тягать ресурсы просто пачками и привозить их к себе. На базу. Мы как раз таки сейчас за сбором э, Некоторых ресурсов и отправимся с тобой Но для начала давай подготовимся Ах да забыл вот там вот еще красуется У нас э, моя новая разработка Но мы к ней с тобой вернемся Ближе к концу видео Поэтому э, не выключай пожалуйста это видео Смотри до самого конца. Дальше я тебе покажу Гораздо больше интересного Годного контента по моему выживанию В Empire and Survival Galactic Ну что ж садимся мы значит в наш с тобой э, Парящий транспорт И наверное мы сейчас полетим исследовать какие-нибудь обломки. А все ли я взял? Давай-ка мы сейчас с тобой проверим. Все ли ты взял, братишка? Да, есть, есть, есть. Обезболивающие есть у нас. Бинты у нас имеются. Ага! Самое главное-то я и забыл, как всегда. Ну, блин, пустая голова, покоя не дает. Так, ну что ж, давай мы с тобой возьмем нашу броньку. Без броньки-то мы куда? Вот. теперь как терминатор. А, это красота какая, обожаю я. На парящем транспортном средстве летать Это, блин, тебе не на мопеде кататься, который там еле тянет И проходимость у него оставляет желать а, лучшего Это же птичка, как я назвал это, корытом Да-да-да, вот такие названия братишка с дает своим транспортным средствам Корыто мое меня выручало не раз То есть и мы выходили из различных передряг Именно с помощью него Вот так вот мы летаем Пролетаем мимо над болотом Я наткнулся, здесь оказывается есть залежи Титановые руды. Что не может не радовать, потому что мне как раз-таки титана не хватало на крафт каких-то интересных, полезных штукенций. Поэтому я решил тут немножко задержаться. да и разбавить свое путешествие тем, что просто-напросто полетать и пособирать титановую руду. Итак, вот мы прилетели снова к этому обелиску. Вроде бы, да, в прошлом пункте нам а, какой-то ключ сгенерировали. Вот мы сейчас с тобой посмотрим, получится ли у нас что-нибудь сделать с этой махины или же нет. Да, черт возьми, друзья, да. После того, как мы побывали в прошлом месте, теперь нам доступен вход в эту секретную лабораторию. Ну что ж, давай посмотрим, что и куда вообще нас это дело заведет. Какие-то шарики у нас наверху. Это, это говорят, говорят, что это портал здесь внизу, кажется неактивным. Однако есть излучение от каких-то а, штуковин, да, это портал, друзья Так как моя вылазка в основном была связана с добычей Каких-нибудь полезных ископаемых Я решил зависнуть вот здесь вот над другим озером Вот в этой вот точке а, планеты Мне показалось, что здесь я смогу найти Какие-нибудь ценные ресурсы под водой Ну что ж, давай мы с тобой сейчас занырнем И проверим это Так, включаем фонарик Ой, так он у меня и включен А я думал, что я без фонарика, да Нужно искать ценные ресурсы Конкретно интересует нас золотишко Ну ага, вот уже первые а, плоды Вот у нас, смотри, затесалась золотишко здесь Так, включаем режим добычи На нашем буре, на ресурсный бур И начинаем так, ресурсы же добываем Или что, хороший бур? Каким буром-то добывать золотишко-то это? Ладно, давай мультиинструментом попробуем Так, у нас тут режим добычи есть? Нету режима добычи Черт, ни то, ни другое не работает, значит, переходим к старому доброму инструменту. Включаем на нем режим добычи. Да, и с помощью вот этого инструмента, как-то странно, у нас золотишко добывается. Ага, это и, вов... и вовсе не золотишко было. Убрали мы эту траву, и теперь у нас ресурсный бур заработал как нужно. Да, ну что ж, поехали дальше. И инопланетная плазма тебе, и... Какие-то ракушечки еще и пентоксиды и все-все-все, да, почаще заглядывай на дно морское, потому что именно на дне морском можно найти гораздо больше всяких полезных а, ресурсов. Не, золота на дне морском точно достаточно много, но а, главное уметь его искать, просто нужно заглядывать везде, внимательным быть а, под камушки и тогда вам будут попадаться вот такие вот вкрапления достаточно часто. Также на дне морском можно встретить вот такие вот прометиевые камушки, которые я и хотел тебе показать, да. Ровно такие же есть и на моем болоте. Именно поэтому они позволяют мне оставаться всегда при большом количестве энергии. Лучше всего их добывать, конечно же, вот таким вот буром, которым добывая его их сейчас я Но такой бур надо сначала найти Не, их можно добывать и стандартным добывающим инструментом Да, вот таким вот Но это будет гораздо дольше Фух, ну я и наплавался Блин, таким макаром у меня скоро разовьется морская болезнь Так, пора уже возвращаться в свою карету и вести все те ресурсы, которые я добыл. Надо было я там немного. Это было и золотишко, это были и различные ракушки всякие, да, побрякушки. Которые, несомненно, мне а, пригодятся. Так, ну что ж, давай летим прямиком на базу, поехали. Итак, вот мы прилетели на базу. Самое время сейчас немножко разгрузиться. Давай где-нибудь припаркуемся. Где у нас тут парковочное место свободное? Вот здесь, по-моему, всегда свободное парковочное место у нас имеется. Так, драндулет мы выключаем. Всё, мы выключаем и начинаем потихонечку разгружаться. Наша вторая часть задания заключается в том, чтобы сегодня попробовать вылететь за пределы, как говорится, действия гравитации. То есть мы с тобой постараемся сейчас покинуть планету. И как раз таки пришло время нам затестировать наш с тобой вот этот вот э, невероятный челнок, который я собственными вот этими вот руками... Проектировал, Да, никакие чертежи, как обычно, я не использую в таких вот играх, где можно творить и конструировать. А поэтому у меня получилось вот такое вот интересное транспортное средство, сделанное наспех своими руками. Да, вот оно называется. Это транспортное средство, по-моему, «Птичка». И давай мы сейчас эту самую «Птичку» с тобой протестируем. Для начала давай мы с тобой сейчас возьмем немножко топлика, где у меня вот 20 штук, я думаю, нам будет достаточно. Топливо мы возьмем, еды у нас три бургера, но я предпочту, наверное, взять, по крайней мере, как минимум, ну, мясных консерв на всякий случай, да, я тут заранее приготовил. И туш... Нет, тушеный динозавр я оставлю здесь на базе, он мне пригодится. А вот консервы, они очень долго портятся. Поэтому мы их с тобой сейчас и заберем. Так, ну что, давай загружаться. Да, он у меня, смотри, внутри со специальным вместилищем. Все это выглядит у нас вот таким вот образом. Здесь у меня все, необходимые, все необходимое оборудование, да, для поддержания его в боевом состоянии, так сказать. Здесь имеется мини-холодильничек. Сюда мы сейчас закинем наши консервы, чтобы они были. И здесь у нас ящик для... А, у меня здесь есть уже топливные ячейки, на тот случай, если вдруг мне их будет они совсем достаточно Так, ну что ж, давай мы тогда заправим Топливные баки, еще по десяточке закинем 97%. процентов а, а, у нас все уже У нас вообще уже сто процентов Практически забиты Наши топливные баки а, И мы можем в принципе уже Тестировать, вылетать, закрываем дверь Закрывается дверь у нас Просто нажатием вот на этот вот рычажок Убирается у нас наша аппарелька И мы готовы а, путешествовать, вроде бы все с собой я взял Ничем вроде бы я не обременен Ядро нам для нужных целей И давай с тобой постараемся Уже а, вылететь Сесть в кабину можно просто-напросто отсюда же Из салона, заводись колымага Системы работают у нас нормально или не работают? Вроде бы работают пока что, да? Самый главный минус, который у меня сейчас есть на этом корабле Это его а, конфигурация, точнее, мощность компьютера, который стоит на нем Используется прям просто по максимуму У меня не осталось просто... У меня нет просто ресурсов, чтобы расширить мощности процессора на данный момент И это, собственно, моя основная сейчас цель Это найти компоненты а, для того, чтобы можно было усилить свой процессор Ну что ж, вот мы и в воздухе. Все движки, как видишь, работают нормально Да-да-да, двигающей силы у меня здесь более чем достаточно Ну и будем потихонечку взлетать Давай прям-таки из, из кабины пилота Полетели 900 метров, сейчас скоро мы выйдем уже за пределы атмосферы Все, выходим, друзья, в космос Наконец-то Наш первый с тобой вылет в космос Первый раз мы покинули свою родную планету Давай-ка мы на нее сейчас посмотрим вот так она у нас выглядит И вот где-то там мы как раз таки и живем Если отсюда смотреть Где-то, короче, мы там живем Ну да ладно, не будем слишком сильно углубляться в детали Мы, наверное, сейчас с тобой немножко отлетим И попробуем поисследуем здесь здешние места Включим сканер и посмотрим, что нам предлагают исследовать Вот там вот есть какие-то под вопросиком что-то. Вот давай вот туда мы, наверное, сейчас с тобой слетаем. Командир, я отслеживаю слабый сигнал связи, исходящийся микрона засушливой планеты. Ага, мы сейчас находимся вот здесь вот. А микрон это вот там. Так, тихо. Так, неизвестные сигнатуры были обнаружены в этой орбитальном секторе между четырьмя а, лунами. Использую свой корабельный детектор, чтобы найти их в тумане. Ну-ка, давай посмотрим, что за неизвестные а, были обнаружены. Детектор-то я включил, но что-то я не вижу Детектор, чтобы найти в тумане астероидного поля Пойдем, подлетим поближе Подождите-ка, это что за обломок такой? Вроде бы какая-то брошенная станция Директ-станция Похоже, что внутри станции находится деактивированный телепорт Вот это, друзья, очень-очень интересно И каким же образом мне его активировать И с какой стороны зайти вот с этой стороны я смогу зайти, нет? Давай посмотрим Неужели мы наконец-таки наткнулись С какой, кстати, стороны можно при пристыковаться нормально? Подожди, сверху, может быть Не знаю, получится ли у меня большая эта станция или не очень Давай посмотрим Ой-ой-ой, тихо-тихо Это что только что было? По-моему, атака Это была атака Ну что ж, вооружение на полную Сейчас будем воевать, значит, да? смотри как чего творится. Дрон с лазером. А ну-ка иди сюда. Хорошо, что я взял с собой пулеметы. Сейчас мы будем работать по тебе, по Как следует. Интересно, мощные эти дроны или же нет? Горит. Так, что, я его насквозь уже, что ли, пробил? По-моему, я его уже его испепелил. Так просто. Дрон с лазером поврежден. Я-то думал, гораздо хардкорнее. Разбирать будем тебя, Нет. Все, похоже, разобрали мы его. Нет, давай мы попробуем сначала пристыковаться хоть как-то к, к этому обломку. Выпуская свои шасси. Я слышу какие-то странные звуки. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну? Сможем мы пристыковаться или же нет? Короче, мне, друзья, не вариант пока что а, присутствовать здесь. Пока я себе не сделаю каких-нибудь а, противообмораживающих а, средств. Мы, наверное, сейчас с тобой за ними и слетаем. Ну что ж, давай в обратный путь тогда. А вообще у меня этот первый полет был чисто для теста. Смогу ли я выбраться на этом корыте э, в открытый космос или же нет? Да, друзья, могу выбраться, причем нормально. И причем даже могу э, дать бой каким-то там супостатам, которые на нас нападают. Вы сами все видели. Поэтому я считаю, что обкатка э, первого нашего выхода в космос прошла более чем удачно, Ну, а все остальное, естественно, мы будем делать уже а, потом, а, после того, когда да, будем необходимые нам компоненты, необходимые медикаменты. Летим домой, друзья, летим домой. Что я могу сказать после тестов этого аппарата? В принципе, он себя показал достаточно неплохо. Даже мы дали бой одному дрону и все нормально, все выстояли. Правда, у нас вот немножечко покоцал, да, вот тут вот, смотри, весь бок нам разобрал, Но ничего, мы сейчас поставим на ремонт и эти все части подремонтируем, да. Ничего страшного такого нет. Но смотри, ж ж здорово у нас покосывал. Хорошо, что обшивка у нас металлическая и он не пробил нас как следует. Поэтому, да, нужно всегда смотреть за состоянием транспортного средства. И, или, или же построить, наверное, какой-нибудь ремонтный специальный отдел чтобы можно было его автоматически чинить. Я думаю, здесь такая штука точно а, имеется. Такое у нас сегодня получилось интересное приключение. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего выживания? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления на этот счет. Мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне а, напишешь. Ну и, конечно же, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся продолжение, конечно же, следующего You